Сегодня я формально расскажу, как синхронизировать Obsidian с мобильным и вообще со всеми вашими устройствами через SyncThink, но тема гораздо шире. Потому что приложение, которое мы рассмотрим, кстати, open source приложение, сделано для синхронизации всех ваших устройств. И синхронизация Obsidian лишь следствие. Ну просто я про это обещал рассказать в курсе по Obsidian и обещание выполнять. Там я, правда, говорил про синхронизацию через GitHub, но мне не пришло в голову, что на бесплатном тарифе в git ограничение всего в 500 мегабайт. А этого мало для базы знаний. То есть это не вариант и я начал искать. И вот буквально вчера наткнулся на SyncThink и это бомба. Donation тут, прямо скажем, заслуженная кнопка. Скачиваем под винду. Также работает под macOS и Android. На macOS проверено, летает. Все. Запускаем. Разрешаем доступ. Можно отправлять дейли-репорт. Ну и, собственно, все. Это Sync Tracer – приложение для винды. Да еще и с русской локализацией, чтобы я так жил. Добавляем папку. Это папка на вашем компьютере, которая будет синхронизироваться. Можно выбрать любой путь к папке, прописав его внизу в пути. Но меня устраивает в корне пользователя, только название поменяем. Все, дефолт фолдер можно удалить. И в действиях нажимаем показать ID. Это ID вашего устройства, которое нужно добавить на другое устройство, чтобы они синхронизировались. Можно скопировать ID и вставить, можно воспользоваться QR-кодом. Воспользуемся QR-кодом, а для этого идем на мобильный. Здесь приложение так и называется – SyncThink. Скачали, установили. Это я не проверял, но, по-моему, он запрашивает впоследствии разрешение на доступ к конкретной папке при синхронизации. И, возможно, здесь доступ можно не давать. Разрешение на доступ к местоположению вроде не нужно и оптимизацию батареи лучше отключить. Батарею немного потребляет, но если вы не постоянно пользуетесь Obsidian на всех устройствах, то синхронизацию можно и отключать. Ну и, собственно, все. По умолчанию он добавил папку с камерой на телефоне, но мне это не нужно, у меня синхронизируется фото через Google, так что удаляем. Можно создавать здесь свои папки и синхронизировать их. Ну то есть синхронизировать разные папки с разными устройствами. Я говорю, это бомба. Но давайте все-таки вернемся к Obsidian, а вы уже сами догадаетесь, какой потенциал есть у SyncThink. Так, нам нужно добавить устройство. Ну, то есть синхронизировать телефон с компьютером. Нажимаем на иконку QR, сканируем QR-код и обнаруживаем, что появилось новое устройство. Добавляем. Имя это для вас, чтобы не запутаться. Все. Спустя какое-то время он подключится. Но пока у нас ничего не синхронизируется. Надо сказать программе, какую именно папку мы будем синхронизировать через это подключение. Папка Obsidian. Предоставляем доступ к подключению моба, так мы его назвали, и все. Ну не совсем все, но давайте уже, чтобы два раза не вставать, закинем какой-нибудь файлик в папку, чтобы проверить. Даже нет. Даже создадим тут папку, чтобы насладиться всеми красотами. Все. Программа я увидела, но еще не передала, потому что на телефоне нужно разрешить принять папку. Вся эта история с разрешениями то там, то там только при первой синхронизации. И вполне логично, а то бы вам насинхронизировали без вашего ведома чего не попадет. В уведомлениях, вот на это, кстати, обратите внимание, в push-уведомлениях приходит сообщение, что вам пытаются передать папку. Соглашаетесь и указываете, куда на мобильном вы эту папку положите. Создадим новую. Можно также как-то назвать и все. Теперь тоже не сразу, по прошествии нескольких секунд на мобильном в папке OBS появляется папка Кверти, которую мы создали на ПК а также все ее содержимое. И если мы что-то в эту папку положим, то это незамедлительно появится и на ПК. И соответственно, если мы положим рядом папку с нашей базой данных Obsidian и скажем, что нужно открыть ее как файлы хранилища и на мобильном, и на ПК, мы получим синхронизацию двух устройств в реальном времени. А также подключив еще какое-то устройство, мы получим уже полноценный сетевой ресурс для ведения базы знаний и дополнительно еще синхронизацию папок внутри организации. Тут еще куча настроек, но по меньшей мере можно и даже нужно поставить эти галочки. Запускать при входе в систему и сворачивать в трей. Сервис мне советовал специалист по цифровой безопасности. Не на 100%, но на 95% можно доверять. На 100% никому доверять нельзя. Но вообще данные шифруются по TLS. Ну то есть я в восторге. И считаю, что donation в данном случае будет весьма обоснован. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам, я, Ломов, и теплица социальных технологий.